Записал. всем привет меня зовут ершов никита я являюсь сооснователем компании апгрейд занимаемся видеонаблюдением охранными системами умными домами и хочу оставить этот видеоотзыв о взаимодействии с алексеем федорцовым основателем маркетингового агентства литген хочу сказать что алексей грамотный специалист который очень системно подходит к налаживанию новых трафиков привлечения клиентов и нам есть чем сравнивать по сравнению с предыдущим нашим директологом который уверенном сливал бюджет а алексей уверенно организовал нам заявки есть свои огрехи конечно в плане того что первые несколько месяцев нам приходили заявки из других регионов но путем нескольких итераций Алексей а, смог м, не совсем до конца устранить, но частично решить эту проблему. Так что, Алексей, рекомендую. Это м, человек, который сможет вам грамотно все настроить. Он идет на контакт, он помогает а, даже нам, м, обучал нас в, по видеоконференции в период карантина некоторым вопросам, связанным с маркетингом. Алексей молодец. Всего хорошего.